Здравствуйте, сегодня 24 июня 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости, я Вячеслав Мальцев, и у меня прямой эфир вещаю из дальнего зарубежья. Напишите, как слышно, как видно, какие у вас народные новости, а у нас все новости народные, или больше 99% антинародных новостей у нас. Так, напоминаю, смотрите канал в народовластие», под видео есть описание, там есть строчка для спонсоров, и очень хорошо, если кто-то становится спонсором, можно переслать деньги на донаты, можно стать волонтером или партизаном Мальцева, это очень хорошо, потому что работа волонтеров сейчас, я не знаю, это... Ни за какие деньги, что называется, не купишь. Почему? Потому что волонтеры должны быть идейные. Только идейные люди могут донести, в общем-то, искру определенную до масс. А люди, работающие за деньги, навряд ли это смогут сделать. Поэтому становитесь идейными, становитесь волонтерами. Вот передаем. Привет, другой России из Перми. Мне очень понравился вот такой вот э, Димарш, Я бы сказал, вот так это выглядит, да. Вечному Путину, уй, Россия не голосуй и флаг лимонки, да. Так что передаем им привет, молодцы, так держать. Наш товарищи тоже. Немало постарались, да, вот хотя бы такие вот вещи. На Путина это танк, который э, у тракторного завода, который строила моя бабушка, кстати, в Волгограде. У тракторного завода такой известный танк. Хороший очень, прям. 24-го как раз приурочили к параду. Вот истинный парад. На Путина. Так, потом, ну вот такого рода надписи волонтеры наши, соратники и партизаны развешивают. Очень хорошие Путина накол, прям душа радуется. Вот, очень хорошо, очень хорошо. Мальцев Путина накол, очень хорошо, 5 баллов. Вот такие дела. Так, и продолжают писать письма всякие отморозки, но вежливые, понимаете, вот сейчас Ильдар какой-то Хасадов написал, я, говорит, ваш зритель и подписчик, я не тупой ватник, меня зовут Ильдар, я из города Казани, закончил госуниверситет, мне 33 года, смотрит он меня очень давно и, и не согласен со мной. И знаете, в чем он не согласен, как тот Шариков, да? Вот, он 86 -го года рождения и видел, какая жопа была в 90-е годы. Интересно, как же это он видел, если он 86 -го года в 14 лет оценила -а -а, все это. Но неважно. И вот он понимает, почему мне нравятся 90-е. Ильдар, мне не нравятся 90-е. Мне не нравится, И сравнивать 90 Нынешний период, конечно, 90-й лучше нынешнего периода. Я в будущее хочу. Я не хочу в прошлое. Я не хочу в 90-е. Я не хочу в совок. Интересный чувак. Вот. И, значит, что пишет, что сейчас. Вы давно были в России, о чем вы говорите? Люди сидят в ресторанах, гуляют по паркам, полны стадионы, люди ходят болеть за свои команды на футбол, баскетбол и так далее, и так далее. То есть, такой бред вообще. В общем, и все любят Путина. Вот концовка в реальной жизни, значит мой опрос, который я стараюсь проводить каждый день, представляете, чувак, который такой вот, и говорит, я Путина люблю, а ты любишь Путина? Он говорит, конечно, люблю, конечно, уйди только отсюда подальше, представляете, и вот в реальной жизни его опрос э, 99% за Путина, представляете, какой это ужасный, да, что все говорят, да, да, за Путина, только иди нахер отсюда, вот, и Значит, что я хочу, Ильдар, спросить Я, вот, говорит, я не тупой ватник А по-твоему, Ильдар, как тупой ватник выглядит? А? Вот он не так, как ты выглядит? Ты знаешь, если хочешь увидеть тупого ватника Подойди к зеркалу, ты увидишь его Ты увидишь, как он выглядит Обычный такой мещанин, приспособленец такой да? Эгоист такой ну, Сознательный враг России ты же, сознательный, ты же сознательный враг России, да? Я вам не враг, Ватников. Вы сами все враги, это парадокс, ты понимаешь? Вот... Вот... Тот, кто помогает Путину Грабит Россию, а ты ведь помогаешь Путину грабить Россию, тот, кто помогает уничтожать медицину, уничтожать образование, тот, кто помогает России затормозиться, где это в 19 веке и включить заднюю еще туда дальше укатываться в феодализм они враги или друзья россии как ты думаешь вот дай ответ сам чтобы мне не подталкивать вот я хочу спросить тех людей которые Вячеслав, добрый вечер. Не думали у себя дом помимо кошек завести собачку? У меня дочка каждый день просит завести собачку. Вы прям как почувствовали, да? Так вот, Ильдару, хочу, чтобы вы ответили что Это тролль. Нет, это человек, который написал огромное письмо на почту. Это не тролль. И таких очень много. Я не знаю, зачем они пишут. Они очень вежливы. Они хотят меня переубедить. Это новая волна пошла. Понимаете? Это люди, которые меня смотрят. Это потрясающе. То есть тратить ну, там по полтора-два часа в день... На то, чтобы быть несогласным. Да я в жизни... Я с тех, с кем согласен, ты не смотрю. А уж зачем мне смотреть тех, с кем я не согласен? Какого? Вот поэтому я прошу всех вас, максимальное количество, кто никогда и не писал в чат, напишите, кто из вас за Путина и кто против. Причем не плюс-минус, это, это не годится, потому что там перепутают все. Пишите «За Путина», если вы за Путина, и пишите «Против». Ну, «Против» понятно, да? «За Путина». Вот я хочу увидеть хотя бы одну надпись «За Путина», хотя бы одну. И понять, что вот этот Эльдар не в одиночестве. Две, потому что одну напишет Эльдар. Да? Вот давайте «За Путина» и «Против». Напишите. Все, кто никогда не писал в этом в чате, прошу вас. Очень. Для меня это очень важно. Так. А кто написал реквизиты через Е? Да, конечно. Да. Так. Понятно. Так, так, так. Против, против, против. Так. Опа. Так, так, за Мальцева, да. Ну, это понятно. Давайте посмотрим. Посмотрим против плешива. Вот мне просто интересно. Мне просто интересно. Это уникально сейчас. Прям минуточку давайте посмотрим. Уникальная возможность у нас пособирать так сказать данные о том кто против кто за потому что ну мы так вот говорим вроде считаем что все против да а может быть кто-то за такие вот дела ну-ка Так, так, так, за бороду, за бороду, против, за любую власть, за победителей, просто потому что любая власть – это свершившийся факт. Прикольно. За Путина, видите, пока никто не написал. Против Путина пишут, против. Я против Путина. Нифига себе. Так что, Эльдар, 90% как-то это, Эльдару на федеральных каналах в На наставили. Я просто не представляю, чего в башке у человека, который слушает Мальцева и при этом вот так мыслит, а. Вот такие дела. Ай! мальцев сказка на ночь и так далее Ну это во первых телефон Ой, забрал ты забрала мой телефон а во вторых вот тут пишет я не посмотрел тут кто устанавливал вот эти вот надписи с ошибочкой написано надо сказать хорошо Значит, а надо... так Ты Ну потому упал. что я смотрю, моего телефона нет, а я думаю, что же это. Как я, как я могу тебя позвать, если нет моего телефона? Против, против, против. Нет, там Вячеслав всем партизанам. Добрый вечер. Ну не... за Путина накол. Вот я хотел сказать, вот один и, и тут. Что вообще? Пишет большинство за.. Да, жесть, просто жесть, то есть, представляете, нет ни одного как, как за Путина, во, есть один за Путина, одна разуму, разум. разумное. Нет, или нет, это не это он пишет, вот что такая такая что светло. Нет, это, каждый пишет за себя. Представляешь, так, вот увидишь половину сразу. Я за Путина поуправлял бы Россией, я за Путина на колу, мальцев самый правильный. И что делать? Вот я хотел, а где же сам ильдар -то? Он он что сам не написал даже? М? М? Это удивительно. То есть человек э, вроде отписался и сказал, что 90% за Путина. А 90% 99, вернее, за Путина. А процентов вот здесь, по крайней мере, против. Так что, так его, вот, видишь, поправили нам. Спасибо большое. Большое спасибо. Все. Так что, Эльдар, напишите письмо еще одно, и скажите, что я все это подтасовал, или как вы, или еще, или что все эти люди тоже хотят в 90-е. Какой вот тут-то аргумент? Ну, Мальцев хочет в 90-е, он против Путина, а остальные куда хотят. В Тамбов, как в той песне. Так, вот. Так, так, так. Ага. Так, вот тут по поводу... Ну, это надо ответить. Тут написал профессор кафедры иностранных языков из США. Поэтому я отвечу обязательно на это письмо. 4 или 5 за Путина, который... Не знаю, какие... Я просил написать, что за Путина, чтобы никто не мог. А вот за Путина, за, за Лупина <laughs> написано. Это не за Путина, это написано за Лупина, за Путина на колу, за Путина на коле. Я за Путина поуправлял бы. Ну нет, я не нашел, я не знаю. Ну может быть кто-то, я может быть что-то не увидел. Вот. Такие вот дела. <с> <с> Еще двух сторонников, значит, подготовки арестовали по делу о теракте. Удивительная совершенно вещь. Арестовали э -э, Сашу Свещева. А то мы думаем, когда же его арестуют. Что-то не арестовывают, не арестовывают. И, значит, Лефортовский суд арестовал Сашу Свищева, И затем зачем-то Петрову арестовали второй раз. Она уже была вроде под арестом официально. Ее арестовали второй раз. Больше всего мне понравилось э, то, что инкриминирует им. Это просто великолепно, знаете. Значит, основатель артподготовки Вячеслав Мальцев поручил Петровой и Свищеву устроить теракты для насильственного изменения конституционного строя. Я клянусь, это, это там так написано. Петрова должна была поджечь правительственные здания, Представляете, ходить должна была подругой подруга из здания поджигать. Я ей сказал, чтобы она поджигала. Это обхохочешься, Блять, у меня с ней связи не был никакой, чтобы ей сказать, блядь. А Свищев должен был подорвать о впоры Лэп в Подмосковье. Причем все, представляете, такой Свящев. Какой? я не знаю, кто он там, получается, какой-то этот терминатор, даже нет, наверное, что-то более такое суровое, какой-то титан, да, или ас, такой, все должен был ЛЭП свалить, подорвать Алкора ЛЭП. Представляете, причем чем подорвать? Там никакой взрывчатки не изъято, ничего не изъято, это просто прелесть. То есть, иными словами, Оконченный состав для кого-то, ну в частности вот для свещева, если Мальцев поручает, так вот давайте вы все будете свидетелями, надо написать всем заяву, я Мальцев Вячеслав Вячеславович поручаю Путину Владимиру Владимировичу. Взорвать, поджечь все государственные здания, какие только он на своем пути встречает. Вот я ему поручаю. Это достаточно для того, чтобы его за терроризм привлечь или нет? Если недостаточно, я ему еще что-нибудь поручу. Этому Путину. Представляете, какой маразм вообще просто. Я Путину еще Останкина поручаю поджечь. Эй, Вова Путин, иди поджигай Останкина, я тебе поручаю. Этого мало? Пишет, так. Путин шизофреник, он надо лечить, а не обнулять, иначе он вой... ни одну войну развеет. Пошел по гитлерскому пути, земли на не нажрется, россиян доста, кормил луч. Нин, Я вас огорчу, Путин не шизофреник. Если бы у Путина была шизофрения, то в его возрасте он бы уже дошел до того состояния, которое называется дефект личности. Абсолютной угрозы не представлял. Потому что у него бы остались одни только хватательные да, и глотательные рефлексы, как у идиота. Поэтому он не шизофреник. В этом Конечно, у него с головой беда и страшная беда. Но проблема в том, что эта беда видите, его не... Приводит к тому самому дефекту личности. Привет, дядя Слава, очень нравятся твои эфиры, они меня очень вдохновляют, я тоже записываю видео про путинский режим, мечтаю жить в нормальном стране, мне 17, здоровья вам, вместе победим. Да, это очень хорошо, спасибо, молодец, но вот э, по поводу записывать эфиры, надо делать это так, чтобы потом не пришлось бегать и чтобы не посадили, потому что путинцы сейчас очень строго карают за э, минимальное проявление нелояльности и карают молодежь, потому что они очень боятся молодежи, поэтому нужно включать мозг и действовать по-партизански, чтобы не попасться. Ну, чтобы раздраконить все это и действовать именно в молодежной среде. Воздействовать на молодежь. Ибо молодежь снесет Путина и его режим. Так. ты Еще я читал. Так, так, так. Ага. То есть нет никаких людей, которые бы за Путина хватательный рефлекс до последнего останется ну так человек устроен видите, а у Путина особо хватательный рефлекс развит, как у всех идиотов так депутат Саратской облдумы попали на видео то есть на Коль Бондаренко напал Дмитрий Чернышевский я честно говоря очень удивился знаете, я знаю и того, и другого Бондаренко очень физически развитый человек Это Дим Чернышевский Всегда воспринимался как додик Такой Хоть и правнук Чернышевского Да, я с ним в одной школе учился На год старше был он там Бегал какой-то такой Потом ходил такой журналистик Шнырь такой, вроде взрослый А такой шнырь, такой шнырек такой И вызывал жалость Я всегда смотрел и думал Блядь, вот Бывает же, да. За одной партой с ним, ну или там рядом практически сидел Гоша Балабанов. Гош Балабанов э, внук. Или правнук. Правнук. Э, жандармского полковника. Который жандармским корпусом области, Саратовской губернии командовал. Вот. И... Да, и вот представляете, это приличнейший человек, приличнейший человек, к которому в школе относились даже с уважением. А этот вызывал такое да, вот такое, такое чувство, да? И вот сейчас Вот этот крендель напал на Колю Бондаренко. Я просто обхотался. Я понимаю, что Коля продемонстрировал так сказать, какие, как он, ну, протроллил их, продемонстрировал, что они там совершенно несчастные, упуленные наголо. Что-то я там не замечал за всеми этими единоросами, которые сейчас там кулаками размахивают в 90-е годы какую-то прыть. Они все ходили вот такие мыши, блядь. А сейчас видите, как они восстали там, Ну, конец, вот этот Дима Чернышевский стал депутатом, то ходил там в какую-то общественную палату, то еще. И, и даром, что правнук там Николай Гаврилович. Ну да, там семья такая вся какая, выродившаяся, то там с балконов они прыгают, то еще что-то у них там происходит, Как-то все у них там. Неправильно пошло, да, вот в парадоксальная ситуация, я ему говорю, да, Гоша, там жандармского полковника, внук или там, правнук, да, все нормально у нее, то есть правильный человек. Этот. Вроде Николай Гавриловича, э, революционного демократа, да, сам какая тут революция, какая тут демократия, единая Россия? Можете представить, правнук в Единой России, что может быть постыдней для революционного демократа? Ужас. Вот такие вот дела. И я посмотрел, думал, может, что я что-то еще забыл про этого правнука. Оказывается, он уже в 17 году писал Зюганову письмо на Рашкина и просил защитить Саратов от Рашкина. Зюганову. Обхохочешься. Блин. Ужас. Вот. И... Мандатная комиссия оценит потасовку депутатов в Саратской Думе. Прикольно. Посмотрим, что это мандатная комиссия. Конечно, она сплошь из единоросов, и а они там. Как, как, какое будут они оценку давать? Они никакой не могут дать оценки. Да? там, поведением депутатов. Плохо себя вели депутаты. Ну, я так понимаю, коль Бондаренко в правоохранительные органы обратился, пусть тебе дают правовую оценку. Это будет очень смешно. Конечно, ничего не будет, никакого уголовного дела, но Хайп хороший, все это раскручивается. очень Мне жена показала, я обычно видео не смотрю никакие, это она мне показала, как Вандаренко троллит Капкаева. А я хорошо всю эту публику старых депутатов знаю. Мне было очень смешно. Я так ржал. Я просто представляю, как Капкаеву страшно становятся такие моменты. Я вот никогда не забуду, мы идем с ним в Москве по Мосфильмовской. И он идет грустный такой. Я говорю, а ты что грустный такой? Он говорит, да вот, ну, он случайно избрался там от Ивантеевки в депутаты. И говорит, блядь, больше меня не изберут. Я говорю, чуть ты решил, что тебя не изберут? Ну вот, вот ты мне подскажи, какие законы я там должен ä, предложить. Я говорю, какие, чтобы тебя избрали? Я говорю, ни в коем случае никаких. Я говорю, какие законы? Ты что, блядь? Я говорю, ты не особо умный, ну и прикидывайся больше совсем дурачком. Дурачком и абсолютно никаких инициатив. Все, что тебе Володин скомандовал, то делай, он любит дураков. Ты председателем Думы станешь. И действительно он стал председателем Думы. Да? Он действовал именно так, как я ему тогда сказал. Он очень он так удивился, но, но, но воздухарился. То есть, он шел совсем опущенный, думает, ну все, конец, ничего там придумать в своей башке не может. А тут раз, блядь, ему ну такой, такой дали маяк. Такие вот дела. Вячеслав, расскажите, Павел, про генерала Лебедя. Я уже сколько рассказывал. Как-нибудь надо отдельную передачу посвятить этому. Просто так. Это... Не, никак не получится. да Надо как-то ну, побольше времени. Лебедя был уникальный чувство юмора. Совершенно невероятно, то есть он как комик без улыбки, да, вот как Бастер Киттон, только Бастер Киттон молча все делал, а он еще что-то говорил Это просто выносило мозг, то есть абсолютно спокойное выражение лица он говорит И когда он заканчивает фразу, ты понимаешь, что это была искрометная шутка Это вообще великолепно Такого я знал в жизни только одного человека, кто так шутит, чтобы вот до последнего, до последнего слова, даже слога было непонятно, что это шутка, и потом вдруг бабах. Так. Слава Дим Чернышевский неправнук. он от родного брата Чернышевского, он сам мне рассказал. Да какая разница? Ну, в общем, родственник какой-то, это неважно. Это же неважно. Измельчали, видите, родственники как Так Привет, дядя Слава Рада, передай мне привет Меня зовут Вадим Вербицкий Я с тобой уже пять лет Вадим, привет, удачи Надеюсь, что мы Следующие пять лет нормально от не, не так вот как сейчас в эфире а прям не не онлайн да а физически лебедь улыбался разве иногда да у меня есть фотография, была, потерялась, кстати, В мы с, с, это, стоим и улыбаемся, он он меня увидел, я его встретились. вот фотографии, вот он, как он умеет улыбаться, это умел, это особенно. У тебя другая есть, он не улыбается? Да, ну есть, малыша. да, ну видишь, а те потерялись куда-то фотографии в курсе, что полковник Михаил Шандаков Сейчас нужно быстро подумать, как его спасти и не дать его осудить. Я этим точно заниматься не буду. И вообще, я прошу, если здесь будет звучать эта фамилия, я буду сразу банить. Без обид. А он что? А что? Ну... Он, забань, забань меня. Да, да. Он поступил как очень недальновидный человек наехал то есть на пустом месте я это терпеть не могу Понимаешь? То есть, ради ради хайпа там или ради чего я такие вещи не прощаю никогда то есть этот человек вычеркнул просто там кто-то, наверное, не понял, почему я забанил в э, авторском канале Вячеслава Мальцева. Там не раз какие-то видео Шендаком. Ну я раз удалил, два удалил, три удалил. Ну, думаю, человек поймет, что не надо этого делать. Ну, если я удаляю. Ну, человек не понял, пришлось человека забанить. Так. И прекращено уголовное дело против экс-главы Росгидро до, ДОДО, до, до, до, помните, Росгидро, о незаконных премиях Ну, видите, это Гидро выписала себе премию какую-то огромную, незаконную Возбудили дело, ну, наверное, Гидро поделилась Решила вопросы в пользу тех, кто дело возбудил На самом деле не из-за премии возбудили дело, а чтобы прижать там... Чтобы что-то отжать. То есть, та гидра, как голова гидры, которая сильнее, чуть-чуть покоцала ту, которая чуть-чуть слабее. Вот такие дела. Как стать партизаном на минимальном доверии? Написать на почту. Под видео есть... Под видео есть... Строчка, там ссылка на почту для партизан. Смольный удалил петербургского ательера из онлайн-чата за письмо Путину. Видите, и в Смольном обиделись, что какой-то ательер написал письмо «Путин, помоги!» И его, значит, не только удалили, но еще и отказались встречаться с бизнесменами. Слава, как мог Лебедь работать в одном направлении с Ельцином и его близким кругом? Он не работал в одном направлении, он работал только в своем направлении Лебедь. А это была договоренность, конечно. То есть, когда пошли на выборы, да, и, и Лебедь занял там третье место, то рассуждали здраво, за кого призвать голосовать избирателей за Ельцина или за Зюганова. Со мной тоже советовались, не скрою. Поэтому было принято решение поддержать Ельцина. Поскольку Зюганова, мы понимали, что поддерживать бессмысленно, он не готов побеждать. В этом вся проблема была. Другое дело, что... Ну, я сильно удивился, когда договорились по поводу Совета Безопасности, потому что разговор-то был о другом, о, о, о, о том, чтобы получить пост премьер-министра, и об этом речь шла. И, и когда я высказывался за то, чтобы поддержать Ельцина, я высказывался таким образом, чтобы э, при условии, что Лебедь становится премьер-министром, а не... Секретарем Странного Совета Безопасности, да? И когда я вдруг это узнал, для меня был шок. Потому что, ну, тогда, тогда не стоило, игра не стоила свеч. Игра не стоила свеч. я говорю, ну, в жизни у меня несколько раз были такие удары, Неожиданный, вот это был неожиданный удар Когда разговор шел об одном О премьерстве И тут Причем я Сам листовку своими собственными руками В поддержку Ельцина Изготовил, представляете Эту листовку я ее потом В конце 90-х Еще встречал Во Владивостоке Помните, наверное, все запомнили Ельцин и Большой Лебедь. Свобода и порядок. На самом деле листовка была сделана по-другому. Свобода, внизу Ельцин. И Большой Лебедь, порядок. Да? Эту листовку я дал главе администрации Ельцина. На его как его звали? -то? Он приехал в Саратов. На его звали как-то. Блин. Фу, забыл вот, и обсуждали этот вопрос, и вот я и говорю, вот мы такую листовку родили. Ну, они дали своим, те, конечно, взяли миллиард за то, чтобы просто поменять местами свободу с Ельциным, а порядок с Лебедем. И листовка в таком виде вышла, и везде-везде была, была наклеена. А мне даже там хотели какую-то грамоту дать, я не знаю, там там тебя хотят наградить. Я говорю, слышите, ребят, ну вас нахер своими награждениями не надо. Давыдову дали, Валерке Давыдову, который не при делах был. Ну пусть. Слушай, оказывается, достаточно было просто туфельку потерять. Ну да. Чтобы грамоту было. Ну да. Зачем? А из-за чего Лебедь не смог договориться о премьерстве? Знаете, честно говоря, вот это вот... Э, помнишь, тогда с Лебедем встречались? Они вот в Самаре, помнишь, ты же была тогда? Встречались когда. Вот, Ань, не даст соврать, я целый вечер сидел надутый такой и, и хотел спросить, но так и не спросил, потому что... Эм, ну, была опасность того, Что мы просто поссорить. Понимаете? Я, в общем, человек заводной, и моя лучше. жена, ну тогда еще не жена, сказала: ты лучше не лезь. Давай там, сидите, там что-то, какой-то там, шашлыки, едите, шампанское пьете или чем там пили. Лучше, лучше не задавай этих вопросов, потому что это на них ты можешь услышать ответ, который тебе не понравится. Ну да, Был такое дело. Поэтому я не знаю, не буду придумывать, я не спрашиваю. Я догадываюсь, но не буду говорить, кто и, и так сказать, повлиял. Я, вернее, ну, чувствую, кто повлиял. Так что... Вот... Путин принял парад победы на Красной площади. Видите, какой блядь парад победы принял. Жуков прям. Жуков. Представляете, Сталин не принимал парад победы, а Путин принял. Вот какой молодец. Круче Сталин. Обратили вы на это внимание? Я не знаю, я обычно же не читаю, кто там пишет, кто там. Тогда Рокоссовский командовал парадом, а принимал парад Жуков. А здесь Путин принял парад. Какой молодец. генерал блядь. Такие вот дела. А теперь разгребаем. Да я думаю, что тогда бы ничего не поменяло. Если бы не согласился на пост Совет, секретаря Совета Безопасности, единственное, что Чеченская война бы тогда не закончилась Хасавюртовским соглашением, вот и все. То есть, был бы еще хуже. А что же вы думаете, как-то как иначе могло что-то Слава, в парке на Крике остался пьедестал, предлагаю поставить там памятник Путина, зовем его за пять минут до исполнения приговоров. Хорошо, крикинг, это здорово, я там был участковым. Путин попросил ветеранов не вставать во время его выступления на Параде Победы, очень, знаете, похоже на Дребина, помните, из «Пистолета на голову», когда там инвалид в коляске сидит, он говорит, не вставайте, вот так, не вставайте, там, они их принесли, рассадили, они встать-то не могут, не вставайте. Путин поднял тост за будущие победы, блин, представляете, какая прелесть. Даже Сталин поднял тост за русский народ, помните, О, после войны как раз вот после э, Парад Победы, а, а Путин тост поднял за будущие победы. Какие тебе победы, Вова, победитель, блядь? Победитель вируса. Смотрел парад, вспомнил про Анвара Садата. Очень жаль Владислав Шевченко, что остальные не вспомнили, те, которые ехали там и шли по Красной площади, летели, что они не вспомнили про Анвара Садат. Очень жаль Владислав, что такие, как вы, вот здесь, а не там. Да? А там, оказывается, такие, как вот тот, этот, который мне письмо написал. Так что я вам желаю здравия. И всего самого лучшего, и удачи. И желаю всем нам, чтобы мы когда-нибудь вспомнили на параде про Анвара Садат. Да, и... Ну, может быть, кто-то и вспомнил, да? Ну, там, может, саперов не было, да? Анвара Садат сапер завалили, да? Там, может, саперов не было. Поэтому и не вспомнили. Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание Великой Державы. По какому это праву? И что это право? Откуда оно родилось, это право? Из победы Советского Союза? Это же вообще уже совсем другое государство. Вообще другое. Даже страна уже другая. О чем он говорит? Право. Право надо заслужить. Чем Путин такое право заслужил быть великой державой? Экономикой менее 2% от мировой населением 2% от мирового. Да? Если сравнить с Советским Союзом, у которого была экономика более 10% от мировой, да? и у Соединенных Штатов тогда 17%, а в Советском Союзе... И представьте себя и сейчас что происходит? Ужас. Я уж не говорю про армию, там, авиацию, флот. Это вообще про людей, про то, как люди живут. Что ты несешь, клоун? Это мне... Я несу разумное, доброе, вечное Вот что я не несу Что же мне еще нести Песков пришел на парад победы с женой и дочкой Вот Все должны радоваться Что там такие фотки Очень много каких-то губастых баб Там понапрягнали Жуткие дела Шойгу перекрестился перед парадом победы да, вот Теперь все знают, что он не язычник, он видите, вот крестится, кто его интересно окрестил, Гундяев, наверное, и возглавляющий колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде победы, ну да, там же передачка втыкается, Т-34, вот дед мне рассказывал, потом ее хрен чем вышибишь. И он едет без остановки. И его пришлось этим ребятам глушить, чтобы народ не передавить. Ну, хорошо, хоть там люди, которые как-то способны хоть немножко были управлять, вовремя заглушить, по крайней мере. Ой, блядь. И участница Парада Победы потеряла туфлю и продолжила маршировать. Это было в Калининграде. Ну... Я так понимаю, вот ее теперь поощрят. Это участница парада. Но в Калининграде, понятно, там брусчатка такая, наверное, не по брусчатке. Я помню, там такая очень маленькая, не как на Красной площади, здоровые такие булыжники, а в два раза меньше. Я помню, мы как-то разбирали эту дорогу, они вот такие в высоту и такие, как эти, цилиндры такие вот их друг за другом ставили. И делали дорогу, которая жива до сих пор, а делали там еще до времен Канта, представляете, тогда уже такие дороги там были, ну вот оставила она каблук, я так понимаю, на этой дороге, а соответственно и туфля слетела, ну подломилась, наверное, и все, и что я могу сказать, ну если для того, чтобы получить поощрение, надо потерять туфлю, то в следующий парад они все пойдут босиком. Да? Некоторые даже без трусов. Трусы потерять, лишь бы только что-нибудь получить. Вот, А представляете, ветеранам что подарили? Это В Каждому ветерану вручили мешочек, вещь-мешок, а в нем находились бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями грузовик, советского грузовика «Полуторки» и мотоцикл с, а, к, с коляской и экипажем. Блять. То есть, это впавшим в детство, что ли, они намекают на это, что вот вам, играйте в машинки. Кроме того, в котомках были плащ-палатки, сборник 20 погибших на войне поэтов ушли на рассвете судьбы и стихи, и «Бутылка воды». Также э, дополнением к подарку стала миниатюрная копия «Знамя Победы». Мне ощущение, что снится. Какая бутылка воды, о чем вообще речь? Блядь. Машинки, бутылка воды. Кто вот э, такое устраивает? И... Вчера у храма Минобороны Для иностранных журналистов Устроили ритуальное сожжение Немецкой техники Вот так это э, Выглядит как у Высоцкого В вечном огне Видишь вспыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий смолен... смоленский Горящий Рестак, Горящее сердце солдата да? Вот видите Они тут не ограничились Вечным огнем Подожгли вот эту самоходку и я даже не знаю, как это комментировать, потому что ну такой маразм, ну просто величайший. В моей жизни, кстати, была сгоревшая самоходка, сейчас уже можно признаться. я Когда ребенок у меня был совсем маленький, первый сын еще, прям вот крохотный был, там бегал, я не знаю, там год четыре, может, Нет, ну не четыре, больше, больше. Потому что это Аяцков сделал. Только Аяцков здесь сделал парк Победы. Там вот это не парк Победы, а стащил в парк Победы технику. Я пошел со своим сыном, он еще маленький был и как всегда накупил всяких салютов там, и прочее, и еще мне понравилось, там был один салют даже не салют, а такие петарды, ее поджигаешь, она начинает вращаться, то взлетает и взрывается, так красиво и я стал засовывать их эти петарды в стволы танков и они оттуда, эти петарды вылетали и выстреливали, очень красиво это было, ребенок радовался зима была такая, там стоял, не помню какой, ну какая то боевая машина, БМД, наверное, да, БМД, наверное. и я туда засунул поджог. И что-то там пошло не так. И вместо того, чтобы вылететь из ствола наружу и взорваться, она улетела вовнутрь, там взорвалась, и из-под башни начали вылетать искры, потом все это загорелось. Потом стало жутко, страшно дымить. Но ну, я попробовал, там ничего не открывается, я плюнул на это. И мы пошли погуляли, возвращаемся. Смотрим, все открыто, а тут дым идет, и все снегом. То есть, работники этого... Парк Победы затушили, открыли, но ну, у них какие-то ключи были от машины и потушили снегом. У них ни огнетушителя, ничего не было. И я одному человеку, который рассказывал в военкомате, говорю, слышь, вот грех какой, надо что-то как-то... За, замолить этот грех, там, подремонтировать, что-то денег дать, или что, поджег я машину какую-то, БМД, таким случайным образом. Он говорит, да ты что, насри на это. Я говорю, а почему? Он говорит, да потому, что по команде Аятского говорит, туда притащили танк Т-80, Т-82, я уж не помню. А он сам этот человек танкист. Он говорит, я залазил, танк в нормальном состоянии, ну, там, замок с пушки снят, что-то еще. И, говорит, и дальномер, а он секретный. И я, говорит, охерел, что с этим дальномером секретным-то делать? Он там каких бешеных денег стоит. Я, говорит, позвонил тем, кто это, ну, этот танк отдал Аятскому. И говорит, там дальномер стоит, чем че мне с ним делать? -то? Потому что его же с ним наверняка украдут, а он какой-то секретный. Там. Он говорит, возьми молоток и разбей его нахер. Он говорит, я взял молоток, расхерачивал этот дальномер, и говорит, и там вся техника такая стоит. Ну, действительно, там и як... 38-й стоял, который абсолютно Нормальный, то есть в летающем Состоянии его взяли, поставили На постамент, там его весь раскурочили Разбили, так что он говорит Ты не парься, это не самый большой грех В жизни совершенно. но я помню Когда увидел этот горящий танк Вспомнил, что я как-то вот все у меня, не слава богу, происходит с носорогами, рыбками. Да, и вот ГАИ-танками на выставках. Так что мне на, на выставке не надо ходить. Это что, публичное жертвоприношение богу войны? Да, вот поджог танка, это действительно... Действительно, как очень похоже на публичное жертвоприношение Богу войны. Два греха Мальцева, не только бегемот. Да, видите, вот бывает у меня. Но я хулиган по жизни любил. Я всю жизнь шалить. Петарда. Так что. А в Москве.. Линчевали Гитлера, да, то есть вот такую хрень, сейчас я прям найду, прилепили на асфальте, и каждый желающий мог там что-нибудь с ним сделать, и все подходили там, ну не все, а вот только те, которые э, имеют отношение к бывшему мэру Архангельска Александру Донскому, поскольку это его такая затея, такой перформанс. Чтобы Гитлера там линчевать Представляете, что в башке этих людей? Они там ленчуют Гитлера, поджигают танки, блядь. Нарочно. Я случайно поджег, да. Они нарочно поджигают. Да? Представляете, какие дураки. Ужас вообще. Да, БМД ⁇ это второй косяк Мальцева после слова на да, да, носороге. Да, действительно. Так что когда говорят, вот они там нагонят путинские БМДшек, и вы с ними не справитесь, еще как справимся? Вячеслав М. украл телефон у блогера Волхонский Лав при людях вокруг. Что думаете об этом случае? Ну, я не знаю. Я думаю, что он отнял, наверное... Я вообще не слышал про это. Я, как понимаю, отнял телефон, чтобы его там не снимали, не писали и так далее. А потом забыл вернуть или как, потому что что такое для него телефон, для этого мэра. Теперь вам Вячеслав Менит и БМД АТО. Так что... ну. С БМД хуже будет. Представляете, то есть Мальц-Мальцев Мальцев, уничтожитель БМД. Это уже прямо серьезно. И вот интересно, Дитрих, министр транспорта, прибыл. На парад вот в таком одеянии, как офицер Крингсмарин. Я думаю, даже, наверное, как э, адмирал. Да. Вот такой, видите, замечательный Лорен Дитрих. Это вот все в башке у этих людей. Министр транспорта, собственной персоной. Я даже комментировать боюсь. То есть, они совсем, что ли. Дошли до ручки Не знаю И Ладно у меня там дружан был Серега Ашменский Который ну, по национальности был еврей Но очень любил прикалываться Он ходил на яхте, отличный был яхсмен и фуражка. У нее была Крингсмарин, ну, немецкая настоящая, немецкая фуражка. <соединяющая> Причем я так подозреваю, что у нее несколько, потому что один раз я фуражки подводника видел, а другой раз, в общем-то, фуражка офицера флота, просто обычная. Да? И вот, ну ему нравилось троллить, особенно своих соплеменников Они приходят к нему в гости на яхту там какой-нибудь праздник еврейский отмечать, а он сидит в фуражке офицера Крингсмарин. Нравилось ему. А вот что Дитриху, я не понимаю, нравится ему. Он-то он, он кого троллит. Блять, жуть какая. еще в башке у этих людей? Они там танки, Гитлера рвут тут, ходят в гитлеровской одежде. У, а, а, одежду э, Гитлера в храме хранят, как реликвию. Блядь, ничего не понимаю. Мне кажется, они съехали просто совсем. С катушек слетели. Только что посмотрел фильм «Пиноккио». Спасибо за подсказку. Ну, значит, вы любите такие вещи Мне тоже такие вещи нравятся Вот жена моя в ужасе, она прокляла Сказала, что ей всю ночь гробы снились после этого фильма А мне ничего, я вообще такие вещи очень люблю Не потому, что это ужаска, А именно потому, что это детская страшилка Именно такая вот Она, она всегда страшнее Вот ужаску любую смотреть, но они не страшные с того момента, наверное, как мы э, посмотрели про этого, про Фредди Крюгера, наверное, страшнее, это никто ничего не придумал. А, это уже не страшно. Это тогда, может быть, как-то прошибало, а сейчас уже нет. А это такое, берет за душу. Как, думаешь, какие то мысли приходят определенного порядка. И самое главное, что это хорошо снято, хорошо показано. Такие крупные планы. И, кстати, российская озвучка очень неплохая, очень неплохая. Тот, кто это делал, прям они в теме, они прочувствовали, можно было бы все испортить. Вячеслав, смотрел фильм "Бункер 2004»? Не, не смотрел. Вячеслав Кенигсбергская малая брусчатка. 10 сантиметров высоту, Уклали ее в начале 20 века. В времена Канта была крупная брусчатка. Из полевого камня. Так называемый Кашачьей лвы. Я не знаю насчет 10 сантиметров. Я точно знаю это в Багратионовске, Калининградской области. Который назывался раньше. Прайсиш Эйлау. Помните битва под Эйлау. Наполеона и Багратиона. Вот такой вот столбик. прям четко. Это точно не 10 сантиметров. Он сверху, такой вот небольшой, такой, наверное. И... Очень хорошо. Слава операция Валькирия может повториться. Надеюсь, что операция Валькирия повторится только более успешно. Да, надеюсь, что более успешно, что никто, чемоданчик, не положит за это. За ножку, да? Так. Слава, еду на машине, смотрю тебя. На дорогу, Кирилл, смотри. А меня лучше слушай. А на дорогу смотри. Что за фильм, который, про который вы говорили? «Пиноккио». Хороший фильм. Дмитрий Рогозин написал сценарий к фильму о Великой Отечественной войне. Стихи к нему. Фильм этот музыкальный. Мюзиклы ставить Дмитрий Рогозин стал. Ну а что космос корабли, что ли, посылать, когда ты Роскосмосом командуешь? строить здание Роскосмоса. Вот у Илона Маска нет здания. Космического здания У него есть корабли Он их посылает в космос А Рогозину чтобы корабли посылать в космос Нужно в Москве в центре Поставить Здание Роскосмоса Сделать там кабинет для Путина Вернее он уже там сделал Для, для Медведева там Я не знаю еще для кого Такие дела Вячеслав, смотрели «Лабиринт Фауна, Да, «Лабиринт Фауна хороший, фильм особенный. Знаете, какой там гениальный совершенно момент. Просто гениальный. Вот Человек, который не знаком с оружием, он этого не помет. Помните, партизана? И этот э, отец девочки фашист, да? И П-38 э, у него. И он наводит на этого партизана э, пистолет. И сейчас будет стрелять. А тот рукой давит на ствол. И знаете в чем фишка? В том, что p 38 как и любое другое немецкое оружие, встает в задержку, он не может выстрелить. А в этом фильме тот нажимает на курок и пистолет стреляет. Для меня был шок. Ну, потому что я понимаю, ну партизан нажал, все стрелять, он, он не выстрелит. Яду, и этот партизан падает. И такой, для меня это был вот самый сильный шок не только в этом фильме, но вообще, то есть как какой-то просто снос мозга. Я думаю, что это на это и рассчитано было. Что это не от незнания он сделал. Так, что-то у меня повис чат Блин. То, что вы сказали про Лебедя, это сенсация. Почему сенсация? Это совершенно очевидно. Я что, думаете, один, что ли, это обсуждал? Мне одному, что ли, звонили? Я что, с этим, один, что ли, встречался с главой администрации Ельцина. Как его, блядь, Филатов. И фотографии есть, как мы там в обнимку по проспекту Кирова с этим Филатовым ходим. Они там штаб-квартиру организовали. В гостинице, в этой, которая Вол, Волг, не как она. Нафразе гостиница России на Горького, который сгорел, я уже забыл, как назывался. А вы смотрели фильм Переход? Переход хороший фильм с Малькольмом Макдауэлом, очень хороший. Режиссера снял, дал Лабиринт Фауна все правильно? Вы да. Почему пролябить сенсации? Я думаю, что все это знают. Нашли сенсацию. Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал гостям Парады Победы не болеть. Что-то он там кричал, и из его выкриков было понятно, что в столицу Родины приехали. Лукашенко считает. Москву столицей Родины. То есть, он еще живет в Советском Союзе. И внутренний, Но ну, это понятно, что он родился в Советском Союзе. И у него остались какие-то еще совковые привычки. И восприятие осталось совковое. То есть, Москву воспринимает столицей своей Родины. Так... И президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы. Удивительно, да, чувак приезжает на Парад Победы. Потому, говорит, так у меня тут у некоторых положительная реакция на коронавирус. Так что я не приду на Парад Победы. Я в вот это не верю абсолютно. Вообще не верю. Я уверен, что не пришел на Парад Победы. Почему? Да? По двум... <кх> Вернее, причина-то одна. То есть, не исполнили договоренности. Они о чем-то договаривались. Ну, может, денег дать там, я не знаю, о чем-то договаривать. Может быть, ну, там на Киргизию что-то перевести и так далее. А тут Атамбаеву дали 11 лет и 2 месяца, и Путин, видно, взбрыкнул. Сказал, этот приехал, хер ему, блядь. Он Атамбаева там посадил на 11 лет. А тут говорит, не дадите, их, хер я к вам приду. То есть, совершенно точно. Так что можно что? Вот если я был точен, да, если я точен, то сейчас после этого будут ухудшения отношений с Киргизией. Потом, конечно, Путин попробует наладить. Может быть, что-то откатить, Потому что ему совершенно сейчас не выгодно ни с кем рассираться. Ну, посмотрим. То есть, я думаю, что ждут ухудшения. Вот сейчас, прямо в ближайший период. Так... Когда не передохнут эти совки, Василий Петрович, задал, да не совки опасны, так я тоже совок, я тоже в совке родился, опасны опасны не совки. Опасны как раз вот постсоветские, так сказать, лидеры, мягко говоря, диктаторы, те, кто воспринимает этот мир в усеченном виде. Если бы он в советском виде воспринимал, это еще ладно. А он воспринимает в неком усеченном виде, что Советский Союз был тогда, давно, а теперь вот он Путин, он Лукашенко, он Каримов, он э, Назарбаев и так далее. Наследники. Наследник, понимаете? Вот что херово. Не народ Беларуси, не народ России, не народ Казахстана, а вот они вот эти наследники. И это плохо. Так. Умер предлагавший дать Путину исключительные полномочия политик Это какой-то Евгений Тарло Руссинкшер того Тарло На 63-м году жизни помер Ну что можно сказать Неправильно пишут Как такой человек может умереть Он может только подохнуть Как он умер Какие-то исключительные полномочия хотел для Путина И умер Сдох Так. Я была за Лукашенко, а теперь пусть парад по обеду Весе не знаю, что и думать Ну что тут думать Думать надо все правильно Нужно просто взвешивать А думать-то Тут все очевидно, что вы не знали, что Лукашенко диктатор, да, что он себя мнит наследником Советского Союза. Конечно, да. Померло какое-то торло. Очень хорошо. Вот нормально. И, значит, Евросоюз временно запретит въезд из России США и Бразилии сейчас идет обсуждение этого, потому что очень серьезные, очень серьезная эпидемия. В Евросоюзе считают, что жуткая эпидемия этих странах проходит Бразилия, России и США. Мурашка заявил об убыли заболеваемости коронавирусом в России. Убыль заболеваемости это как? Это убыль бывает население. Это мурашка по коже, честное слово. Всплеск в России уже идет на убыль. Всплеск на убыль. Блять, такой молодец. Так вот, а, по поводу убыли Обратите внимание, Евросоюз не хочет людей из России, США и Бразилии. В США вторая волна. И во вторая волна очень сильная. Вот наш товарищ Георгий из Техаса пишет как раз об этом, что ситуация с ковидом становится хуже с каждым днем. Наш госпитал начал приобретать экстра вентиляторы и расширять ковидный этаж. А по сегодня он мне написал, что госпиталь закрыли. И вот, пользуясь случаем, хочу Показать видео из его госпиталя. Связано оно не с ковидом. Это маленький госпиталь. Это такой даже не центральная районная больница. Да, но это больница какого-то городка. Вот. И вот такое видео. Так сейчас куда оно делось то Господи. Ой. Вот оно. Показываю. Это по поводу малой авиации, санитарной авиации в частности. То есть, что, что происходит в маленьких городах и не только в США, но и во Франции, в Англии и так далее. Вот что происходит. Довольно часто говорит о санитарной авиации в России. Вот так выглядит нормальная санитарная авиация в Америке. У меня не региональный центр, у меня обычная больница. Вот идет доставка тяжелого больного, которого было очень долго везти на скорой То есть этот человек, он местный, его не везли из соседнего города Это, скорее всего, человек, которого доставили из-за тяжелого состояния А не по причине того, что везти далеко Опять же, это маленький приграничный городок Как вы видите, парковка заблокирована Выходят моментально медсестры также парамедики а, находятся в вертолете. По-моему, группа состоит из трех человек, одного пилота и двух парамедиков. Моментально выходят медсестры. Они в красной одежде. Я не знаю, если вам видно. Они в красной одежде, в синей одежде выходят люди, которые занимаются а, дыханием. То есть а, они здесь называются респиторы-терапевт. Как видите, вертолет сел. Выходит первый парамедик с докладом. Он докладывает, в случае, если человеку нужно оказывать реанимационные действия, люди готовы, то есть медсестры готовы оказать реанимационные действия, парамедики обучены интубировать и оказывать медицинские действия. Вот так выглядит, то есть с момента происшествия, когда пациенту необходима была помощь, скорее всего, прошло не больше получаса, потому что нас предили, предупредили за 10 минут. Сама вертолетная станция находится ровно в 5 минутах ходьбы от госпиталя. То есть она базируется рядом с госпиталем, не в каком-то другом месте. Поэтому она всегда готова, всегда дежурит команда. У любого крупного госпиталя рядом... А, кстати, санитарная авиация частная. Соответственно, если вам не нравится ваш вертолет и ваша команда, всегда можно переключиться на другую. Так как наш госпиталь принадлежит группе, которая называется South Texas, если вы видите, у них написано AirMed South Texas. То есть это вертолет принадлежит группе, которая владеет госпиталями. Вот. Если пациент в критичном состоянии, как видите, идет доклад, то сразу... Приходит команда людей. Я дальше уже не буду продолжать. Пациента просто выгрузят и отвезут а, в больницу. Сейчас, я думаю, они а, разговаривают по поводу того, что а, как, по какой триажной категории идет пациент. Либо идет он в травму, либо он идет в ковидный юнит, который сегодня довольно полон. Такие дела. да. Ну, ведь там вертолеты, а у нас вертолеты только Медведев их увозят в Володиных, там, Путинах. я всегда, когда ехал по Кутузовскому проспекту, видел, как у, этого, у белого дома там стоит Август, а Медведевская, да, такой вертолетик стоимостью под 40 миллионов евро. Ну, в зависимости от начинки. И при этом никто не, не возил больных на таких вертолетах. Да? То есть, там всякие губернаторы Воробьевы, всякие главы администрации президента. Да? Помните, как Володин там аж... Это и сделал в Кремле эти вертолетные площадки. Ельцин, когда в 1993 году случился путь, если вы помните, он там посередине рядом с этим, с царем колоколом и с царем пушкой опускался. А теперь там газоны, кстати, они сделали. А для России вот что, какой вертолет. Вот видите, по вот, сфотографировали замечательный автозак на котором написана наша страна, наша конституция, наши решения, автозак это вот кто это повесил, это просто молодцы, это, надо, надо додуматься на это, супер, просто супер. Так. Вячеслав, добрый вечер. Как настроение? Минут смотрел побед Бесе позор. Ну, конечно, позор. Конечно, позор. И вообще, когда вы видите, да, что кто-то марширует, да, когда вы видите вот, парад, парад марширующий по говну или по крови, то лучше отодить чтобы вас не забрызгали. Понимаете? Вот так я вам скажу. Телефоны миллионов пользователей Телеграм оказались в сети. Сейчас все рассказывают и даже мне присылают некоторые соратники, что это ФСБшная структура, Телеграм и так далее. Но обратите внимание, последовательность событий. Вам не кажется, что это обычная провокация ФСБшная? Да? Как ФСБ борется с теми, кто... Кого не удалось склонить ни к чему. Они объявляют их там провокаторами, двурушниками и так далее. Двойными агентами, тройными и так далее. Понимаете? Это как раз спецслужба. Это как раз вот их деятельность. Я, конечно, подумаю, проанализирую еще по поводу телеграмма, да. Но, по крайней мере, ни одного уголовного дела по телеграмму нет. А по вайберам, по ватсапам там люди как белки сидят. Поэтому я вполне допускаю, что это КГБшная провокация. Не более того. Просто, понимаете, вот то, что вы рассказываете с Дуровым, там они все это замутили. Такие комбинации не под силу ФСБ. Там просто алчные придурки. Какие комбинации они могут лепить? Смотрите, что они там натворили, кого они там полонием кормили, новичком и прочее. Вот они даже элементарного, даже этого сделать не могут. Того, что умели делать лучше всех, просто убить человека не могут. А уж какую-то комбинацию, где надо головой думать, да помилуй бог, вот чё? У них вон бут сидит, как белка в тюрьме, с которым они оружием торговали. Они не могут его вытащить. Нашли комбинаторов. Ну, что я могу сказать? В любом случае, если данные из Телеграма утекли, если это подтверждается, нужны такие мессенджеры, где никто никого не банит. Ни за терроризм, ни за экстремизм. Где вообще просто крипто-мессенджер менеджер мессенджер нужен. Крипто-мессенджер, то есть, чтобы вообще никто не мог, не мог понять, да, откуда и так далее. То есть, кто придумает вот такой крипто-мессенджер сейчас, тот, э -э -э, я думаю, очень здорово поднимется. Очень здорово, потому что большинство людей в мире хотят общаться инкогнито. Поэтому там, должна быть определенная система шифрования такая, чтобы никто, даже сама эта система, не знала, кто работает. Да? То есть идентификация какая-то должна быть особая, какая-то плавающая. Я не знаю, я не специалист. Но должно быть так, чтобы тебя невозможно вообще было никак вычислить. И при этом, чтобы было соединение. Вот парадокс, да? Скорее всего, это уже задача квантовой какой-то системы, да? То есть, той квантовой системы, которая изначально программируется на взаимодействие и взаимодействие. Вот такие дела. А как это будет, не знаю. Но знаю, что это будет. И знаю, что тот, кто это сделает, будет триллиардер. Вот триллион, ой, да, первый триллион заработают как раз такие люди. Вячеслав, я ваш верный соратник, не регистрируюсь, нахожусь в тылу врага. Спасибо, садовник Мюллер. Так вы можете и зарегистрироваться, как садовник Миллер, не вопрос. И не надо ничего там. Просто мы должны знать, сколько, сколько нас, в принципе, партизан. Да? Потому что в тылу врага это очень интересно. Но мы должны знать нигде вы, никто вы, а что вы есть. Знаете, там есть. Садовник Мюллер, да, в Германии фамилию Мюллер иметь все равно, что не иметь никакой, да. Хорошо, спасибо. Слава, неужели в стране, где официально были разрешены на не понимали, что Лебеди Кинг? Я не вел лебедь, я не был его начальником штаба, я был его соратником. Знаете, у нас были какие-то особые там, взаимодействия, но не более того. Поэтому я не мог ему советовать. Меня могли спросить, ты за то, чтобы поддержать Ельцина? Я сказал, ну, смотря при каких условиях. Ну, вот если предложат премьерство, да, за премьерство, да, больше никаких других вариантов быть не должно. Все. Вячеслав, ни в коем случае не надо недооценивать противника. Вы имеете, вы имеете воинское звание, сержант. Этому даже в армии СССР учили дуров. Он очень под подозрением вам мало что слили телеграммовских пачкой. Так могли и без дуров слить телеграммовских пачкой, да. Для этого не нужен никакой дуров, понимаете. Я говорю, очень... вы странно рассуждаете, вы рисуете какие-то такие вершины для ФСБ, которые они не в состоянии преодолеть. Я их не недооцениваю, я их прекрасно знаю. Что там их недооценивать? Люди, которые занимаются воровством целыми днями, да, и ночами, и, и по все дни занимаются только воровством, и которые интересуются только деньгами, которые сами придумывают уголовные дела по терроризму, какие-то комбинируют, там детей разводят. Но детей они могут развести. А взрослых людей как они разведут? О чем вы говорите? Тем более, что они могут дать Дурову? Вот как мне. Вот Мальцев работает на Кремль. Что мне Кремль дал? Ну что мне Кремль дал или может дать? Да? Если вы мне присылаете спонсорские деньги, то нахер мне нужен Кремль-то, если он мне денег даст? Где эти деньги? У Турова есть деньги. И мы знаем откуда они. Ему Кремль дал деньги? Нет, не Кремль дал деньги. Так нахуй ему Кремль-то? Если у него без Кремля денег навал что он может ему дать безопасность или что что он может ему там обеспечить дуру? Вы эти вопросы поставьте, ответьте на эти вопросы, а потом у вас будет ясная картина, что ничего не ясно. Слава, сколько уже у нас партизан? Есть цифры интересные. Цифру мы в любом случае не назовем. Вы же понимаете. Мы в любом случае цифру партизан не будем называть, озвучивать. Да? Но по причине... Здесь две причины. Первая причина. Если там будет маленькая цифра, это будет неинтересно. Да? Ну, мал партизан. Если там большая цифра, то сразу будет интересно путинцам. И они начнут э -э, по-особому уже пытаться воздействовать на нас. Ни то, ни другое. Нам не нужно, согласитесь. Поэтому мы будем эту цифру секретить. С той стороны, есть ребята, которые очень любят все секретить. Мы будем тоже немножко, немножко секретить для своей безопасности. Какой-то придурок спрашивает, где революция? За окном у тебя идет революция. А ты что, не видишь? Ты не видишь, как воздействуем мы на головы людей? Что даже ватники, которые успешные ватники, пишут и пытаются оппонировать, Потому что все уже прорастать начинает в башке. И он не понимает, что там прорастает. И это очень хорошо. Я поставил задачу еще в начале 2000-х сделать Путина говном, никем. Потому что говно никто не боится. Я сделал его говном. Не Навальный, никто. Я, Мальцев, сделал его говном. Понимаете? Потому что я прекрасно знаю, как это работает. Я в орган государственной власти работал. Я знал, знаю, что такое авторитет. Да? Понимаете? Вся сакральность власти на чем держится? На тайне. Вот он такой, блядь, таинственный был. А мы его разоблачили, я его разоблачил. Показал, король голый, ничтожество, говно, накол его надо. Или в дурдом, ну в зависимости от того, что у него в башке. Все. Такой король не работает. Вы сами видите, вата уже кричит ату его, а ту. Так что революция полным ходом идет. Священника Новосибирской епархии Романаха Иоанна запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Фейсбуке главный храм вооруженных сил, сравнив его с языческим капищем, видите, как здорово, понеслась. Сейчас вот монахи, попы, я призываю всех служителей русской православной церкви, делайте то же самое, высказывайтесь, пусть вас отстраняют, а вы соединитесь РПЦ незаконно, нелегитимно, нет никакого Томаса у этой РПЦ. То есть, это блядь, гундяевская шарага. Гундяев сделал из русской православной церкви шарагу, которая вообще непонятно кому служит, вы же сами понимаете, вы же священники. Поэтому собирайтесь и откалывайтесь от Гундяева, нахер он вам нужен? А то с ним вместе в ад улетите. Там его самое место. Называйте себя РПЦ. Что вы не можете? Сыть, А как же подвиг во имя Христа? Или там во имя Христа Гундяев подвиги совершает. С сигаретами, алкоголем, пидорасами и со всеми остальными делами. С Путиным, с богатствами, с миллиардами. Это он во имя Христа подвиг совершает. Так что я призываю священников, сделайте то, для чего вы служите. Послужите Богу. Вот такие дела. Слава, спешите с Березиным. Валентин Рисанцев, вы прямо это, я сегодня позвонил, попросил товарища дать, потому что я не могу связаться по скайпу, я не пользуюсь скайпом только в экстренных случаях, когда выхожу в эфир через VPN там, и так далее, чтобы не быть отслеженным. Я в Телеграме работаю, поэтому просил связать меня в Телеграме, потому что по скайпу я не связываюсь. Так что я как раз сегодня попросил, я надеюсь, что меня свяжут и... Мы пообщаемся. Как же видите, вы как-то это. Прям аналогично мне думаете. Так же, как и я. А некоторые думают, что революция, как кругом стреляет и вешают на фонарях. Егор, вы правы, да. Революция, она прежде всего здесь. Революция происходит в головах, в сердцах людей, в их душах. Да. Что, на что влияет революция? Единственное на волю. Единственное на волю. Больше ни на что. Так. И глава подмосковного монастыря. А. Да, отключил монахам свет и воду ради аскезы. Представляете, какой, то есть вот молодец какой в монастыре, там монах у них самый главный. Наверное, бухает с телками, зависает, как мы там с Кармишином видели, да, монах на лекции с бабой. Он говорит, это он в схеме, вот ради аскезы тоже отключили свет и, и воду. Обхохочешься. А в этом разве аскеза, а? Свет и вода, а монах Гундяев, у которого там миллиарды, он, он как должен быть с миллиардами, но без света, да, обхохочется. Так, РПЦ сошли, сочли нравственно оправданным повышением НДФЛ для богатых да, Из 13 до 15 процентов, После 5 миллионов То есть, если кто-то квартиру а, продал там где-то, да, люди, чтобы денег заработать То с них еще НДФЛ сшибут, что они, потому что они богатые Что же это НДФЛ на доход физических лиц будут сшибать с... Ротенбергов, Тимченко и прочих, что ли? Конечно, нет. Там близко даже этого не будет. Вот тут кто-то что-то написал. Сейчас посмотрю. Такие, такие моменты обычно пишут интересные вещи. Так. Ладно, потом. Так, так, так. Мне очень не понравилось, что Пашинян прислал на победу вести своих солдат. Хорошо, хоть еще сам не приехал. Но он вынужден лавировать. Поймите, с одной стороны Азербайджан, а с другой стороны путинцы. В Армении достаточно маленькая. Да, много армян находится за рубежом, помогают, но все равно противостоять вове. Достаточно сложно открыто противостоять. Он не будет открыто противостоять. Ему это не нужно. И видите, с этим бывшим президентом вроде как договорились, что его выкупили за деньги. Слава просто обзываешься 20 лет прошло. В смысле обзываешься О чем вы говорите? Вы как-то подробнее пишите, чтобы было понятно. Кого я обзываюсь? Просто кого? кого я просто обзываю? И россияне вновь напомнили властям, Объявившим о новых детских выплатах Что 16 и 17 летние дети тоже хотят кушать Это то о чем я говорил То есть опять пособие в 10 тысяч рублей на детей а До 16 лет А 16 17 летние вроде как ничего не нужно да? Или они сами должны работать в 16 лет А если они учатся и так далее В школе учатся Стипендию не получают Почему им-то это пособие не дают Сораные в 10 тысяч Кроме всего прочего в 10 тысяч первое пособие Дали, куда это пособие ушло В основном, его проели Нет, оно ушло микрокредитным Организациям, всяким быстро Деньги, потому что у всех долги Ушло в оплату за квартиры И так далее, и так далее У россиян 17 триллионов долгов Только по кредитам И еще там 3 с чем-то по а, за ЖКХ вот представьте, там 20 триллионов, фу, наверное, больше. И что такое вот эти 10 тысяч? Они все туда уплыли. Все деньги, которые будет давать Путин, будут уплывать только туда, чтобы рассчитаться за квартплату, с банками, там, за ипотеки и так далее. И так далее, и этих денег не хватит. Представляете? Поэтому сколько бы Путин не давал... Спасибо ему не скажет никто. Ему скажет ты козел. и правильно сделал? Потому что он людям отдает то, что очень давно у них украл. Уже, блин, миллион раз обернул, и еще раз украл, и еще, и еще. И вот он, слышь, это вот я у вас украл там в 2000, там, первом лохматом году, вот за там столько-то дней. Вот я вам за эти дни возвращаю, за остальные 20 лет. Вова сказал, что 16 лет дети могут зарабатывать сами в статусе самозанятых. Ну, хорошо. Что бы он ни сказал, это хорошо. Я говорю, он самый главный революционер. Мальцев и десятый, и сотый доли не сделает того для революции, что делает Путин. Так что... Как вы относитесь к президенту Туркмене, как который не приехал на парад? Как я могу относиться к диктатору? То, что он не приехал на парад, ну, у него конь сломался, наверное. Поэтому у кого-то самолет сломался, у кого-то конь сломался, поэтому он не прискакал на парад. Я к нему негативно отношусь, конечно. Хотя он веселый, так смотришь, прикольно. Такой клоун, да, там какие-то песни поет, там, на йонике играет, да, книжки какие-то. Все ему кланяются, Аркадаком его называют, то есть на наш покровитель переводится. да, там, Вроде такой, прям, как бы сказать, ну, такой диктатор, как, как в сказках. Рисует там злодеев каких-то, да, там. Такой как... У Олеши, да, три толстяка, вот подобные такие, да. Ну, там их трое, только они толстые, противные. Это, видите, какой-то такой. конечно, да, ну. там. Молодец вообще. Мальцев на Кубани. Люди заболевают каждый день сотнями. Сделай видео, чтобы не ехали сюда, тут Ад. Клинтест, вот я как могу такое видео сделать? Это вы можете такое видео сделать и мне прислать, и я его с удовольствием покажу. С удовольствием покажу. Да? Белый конь, да, такой, прям как Дантес на белом коне, да, в белых одежках на белом коне. Прям как, как Дантес против просто. Тот любил так раскатывать. Когда садятся на кобылу все равно говорят на коне. В чем на лошади говорят, ну, на коне, на лошади. МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6%. Обхохочется, да, то есть официально многие страны заявили о 13, 15 и даже 17% падении, процентов падения ВВП. А это страны, которые что-то производили, это богатейшие страны, а Россия 6,6%. Да у России половина, как минимум, как минимум половина ВВП. Я бы готов поспорить вообще на что угодно Ну в самом легком случае Лайтовом будет 40% Это в самом лайтовом случае Путин исключил наличие в его окружении Тех кто не верит в Россию Так это понятно Они все верят Они говорят э -э -э -э Россия Ты еще можешь дать бабла? Может Мы верим может дать бабла. Все, кто в окружении Путина, они верят, что Россия еще некоторое время может дать бабла. Поэтому они так и вцепились, как клещи. И знаете, даже клещи, да кто-то там помирает, собачка какая-нибудь да вся бездомная, а клещи все еще не отваливаются, они еще пытаются из нее там высосать что-то. Вот путинские они такие же. У заявил, заявила, что вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается конфиденциально. Видите, значит, я вчера угадал. Ну, тут и не надо было угадывать. Совершенно очевидно будет, что они любыми путями хотят вытащить Бута. ирошенко то это нахер им не нужен. И американцы двоих за одного навряд ли отдадут. Ну, хотя, кто ее знает, там, если могут, что еще дадут денег со стороны. Путинских. Может и два их отдадут. Вообще битва, конечно, идет за Это совершенно точно. В России ответили на претензии Украины о долгах за Севастополь. То есть долгов 100 миллионов с 2014 года за Севастополь Россия не платит и, и рассчитывает, что не будет платить, что ли. То смешно. Сейчас Украина, я не понимаю, почему с 2014 года еще не обратилась в какие-то суды, да, которые способны были взыскать эти деньги. И срать на то, что там в Конституции Путин пропишет, что международные суды на них никак не влияют, они то на международную общественность влияют, на государства другие влияют, поэтому собственно все за рубежом арестуют посольство, а арестуют там где-нибудь в Париже, в Лондоне российские здания посольства и все нормально, и сразу все будет хорошо, там где-нибудь у моста Александра III арестует этот Центр, в котором некоторое время там, Пескова командовал русский, российский какой-то центр да, КГБшный. Да. И все будет хорошо. Так что я не понимаю, почему Украина не обращается в суды соответствующие и не требует этих 100 миллионов. Причем надо уже с процентами требовать. А не сможет Россия отдать. Потому что если деньги заплатят, представьте, какой шухер будет. Надо будет подначивать их. То есть в суды идти а, и эту информацию везде раскидывать, чтобы ватники знали, что судятся ватники. Нет, не отдадим, Путин не сможет отдать. А если не сможет отдать, то эта сумма выльется уже не в 100 миллионов долларов, а в гораздо большую. То есть, оттрахать можно будет гораздо сильнее. Они не будут платить, знаешь, у них можно арестовать, там кучу имущества устроить такой рок-н-ролл, что они заплатят гораздо больше. Да какие суды? Обычные. Обычные суды. Не российские, европейские. Международные. Семь смертельных выстрелов в Махачкале, пишут, поссорились. Какие-то мажоры перестреляли друг друга. Один сын экс-депутата Народного собрания, другой племянник начальника дагестанского филиала Какого-то, ну, в общем, один другого прибил, теперь одного ловят, вернее, ловит э, одна, одного его братьев, а другой э, мертвый лежит, валяется. Ну что ж могли бы как-то эти мажоры обратить свою прыть как-то в другом направлении, если они все, все равно друг друга убивают. Я сегодня стал спонсором партизаном. Александр, спасибо огромное. Слово, твое отношение к Платошкину. Пока его не арестовали, не было никакого, как арестовали. Я с ним солидарен. Хорошее мое отношение к Платошкину. А как же? А как я должен относиться к человеку, который путинский режим арестовал? Значит, путинский режим его боится. Значит, он эффективно действует. Я не мог оценить эффективность его, потому что я его не слушал. Сейчас я вижу, что он абсолютно эффективный. Все, кто эффективны в борьбе с Путиным, я с ними солидарен. И даже... Если они неэффективны, ну просто борются с Путиным. И Путин отвечает: я буду с этими людьми солидарен и буду просить всех, кто меня поддерживает, тоже проявлять солидарность. Следственный комитет возбудил дело после обнаружения пяти младенцев в квартире в Москве. То есть сейчас вот все-таки выясняется: от 6 дней до шести месяцев этим деткам. Там китайская нянечка, даже две были китаянки, при них документы какие-то для того, чтобы вывести этих детей. Дети наши, российские. Это вам по поводу закона Димы Яковлева, который Путин принял. Тут без всякого закона Дима Яковлева. Ну представляете, сколько мамаш в помойные ящики выкидывает а, детей. Они их могут скупать за бесценок абсолютно в любом количестве, делать документы. В любой консультации договариваться там с врачами, платить микроденьги. Да, те на раннем этапе уже договариваются с роженицами, которые желают избавиться от детей. И все, и вот раздают. И для того, чтобы их усыновили в Китае. Ага, да, для усыновления в Китае. Детей наверняка на органы повезли хотели вести. И вот что сейчас? Я еще не удивлюсь, что и скажут, да, документы в порядке, забирайте. Представляете, Путин, это Путин. Это путинщина. Вы там рассказывали про либералов, которые там позволяют детей вести куда-то за бугор. Что же их там за бугром? На органы, что ли, разбирали? Вот. Обратите внимание. И мы сейчас увидим, как это дело заминать будут. Нельзя дать его замять. Нам нужно правду знать. Вы знаете, сколько да, это случайно попались? Попались на каких-то левых ментов и так далее. По уже журналисты узнали, поэтому все закрутилось. А сколько таких вещей, про которые никто не знает. Не было бы никакого коронавируса, мы бы никогда не узнали. Они просто не могли их вывести из-за коронавируса. Спасибо Платошкине. За что спасибо. Платошкин агент Губухи. Не с чем про нее вспоминать. арест либо отпуск, либо поднять рейтинг. А вот вы, я говорю, слишком много очков пишете этим людям. Они очень прямолинейные. Какие какие там... Представьте Платошкин. Зачем это Губухи нужно? 500 тысяч там человека смотрят. Он раскачивает так, разогревает жутко. Зачем Гбухи разогревать ситуацию? Им гасить нужно. Гбух это вот как раз те, которые там, Путин молодец там и так далее. Вот отряды Путина и всякая остальная мразь. Вот это где Гбух. Они на таких опираются. Всякие эти там НОДовцы всякие и топ, топят, они их пугают. Потому что эти НОДовцы быстро перековываются. У нас вот здесь масса людей уже из НОДы кто пришли. Уже очень многие. Некоторые слушают сейчас с опаской. Вот они слушают меня сейчас с опаской. Но слушают. Уже слушают. Они, может быть, еще не партизаны Мальцева. Они, может быть, еще не солидарны с нами. Но они уже слушают каждый день. И я об этом знаю. Некоторые из них уже написали. Ну вот мы там с тем-то не согласны. С этим не согласны. Но по сути уже совсем согласны. Потому что, потому что с этим нельзя не согласиться. Это очевидно, как божий день. Вячеслав Аберезин против Платошкина. Он считает, что не тот, за кого себя выдают. Да это не важно, кто за кого себя выдает. Сейчас это не имеет вообще ни малейшего значения. Имеет значение, как раскачивается вот эта путинская лодка. Латошкин ее раскачивает, да, он молодец. Березин раскачивает, молодец. мальцев, молодец. Навальный, молодец и так далее. А те, которые вгрызаются для, для того, чтобы э, проблемы определенные создать. Да? Есть у нас такая категория людей. Вот они не молодцы. Те, которые хотят там как-то хипануть на таких вещах. Да? Так что... Березин вправе заблуждаться это его как личное дело, но я и в том числе его призываю к тому, чтобы поддерживать тех людей, на которых давит режим. Он, может быть, просто э, то время, да, пока, пока было не определено с этим Платошкиным, да, он мог там или заблуждаться, или свое видение иметь на этот счет, да, или может быть его видение было верным, да, до того момента пока не приняли решение по Платошкину ФСБшники и Кремлевцы которые просто очканули, ну, наверное, Зюганов тоже очканул, что такое происходит поэтому, и то Платошкин даже если он не был в наших окопах, к нам сейчас его внесли, втолкнули потоком, втолкнули поэтому, что мы должны сделать, мы должны раскрыть свои объятия Обнять его, сказать, слышь, ты нам брат. Все, кто с Путиным воюют и не воюют с нами, нам братья. Все, вот так должно быть. Я буду за... на этом стоять. Вячеслав, я партизан, какое будет задание, кошка. А там же есть те люди, которые организуют все, все эти вещи. да. А то мы партизаны, чтобы с получать... Уже вот через письма и так далее. Они напрямую здесь. А то это будет не выглядеть как партизанская тайна. На груди, на режим тоже давит очень сильно. Кого ваше отношение к нему? Вот к нему у меня отношение очень такое. Подозрительное, я бы сказал. Не такое, как у Латошкина. Да? Мальцев, у тебя реальный проблем с головой Ты о себе говоришь в третьем лице Это не признак сильного лидера О, блядь Я всегда говорю я Понимаешь? Я очень много говорю я И специально себя ограничиваю Понимаешь? Специально ограничиваю, голубчик Потому что слишком много я говорю я Так А про Платошкина начали. Зачем вы мне это рассказываете все? Не надо ничего рассказывать. Суд в Беларуси отказал от освобождению соперника Лукашенко. То есть, представляете, как Лукашенко засал какого-то Виктора Бабарика. То есть он, я так понимаю. Он воспринимает его как человека, которому Газпром может начать там помогать и через которого Путин может что-то э, исполнять. Да? Или же другой вариант, он воспринимает его как того, кто может прорваться против него? А народ Беларуси настолько устал от Лукашенко, что проголосует даже за кошку, да, даже за он за барбарика нарисовал, но проголосует лишь бы только не за Лукашенко. Вячеслав, как вы думаете, какой сценарий у Кремля по выборам в Думу 2021 -го года? Ведь больше ритм провал Единой России и потери большинства в Думе на этих выборах. Им до 2021 -го года, Руслан, дожить надо. Какой у них сценарий? У них нет никакого сценария. Вы что думаете? Они а сценарий рисуют по 2021 году. Им до 21-го года дотянуть как-то надо. Так, и. Ух ты, время-то сколько? А я смотрю, что-то я... Все, что... Вячеслав, очень много у вас троллей. Да. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие новости. Напоминаю, что под видео есть э, строчка для спонсоров. И есть строчка для партизан. Это почта и есть для волонтеров. То есть для волонтеров почта и для партизан сайт. Привет. Привет. <свят> да и надо. Это я понял. <свят> так, что-то у меня донат хотел я зачитать. И, и тут что-то все подвисло. Блин. Ну смотри, сама. Это интернет. Это уже не я. Пить хочешь? Дай ей попить. Давай, давай. Валь, дай Софии попить. Дай. Не, не, не, не надо мою воду давать. Я там что-то кашляю. Значит, вот она. Ты лучше ей из бутылочки дай. Ирина Энкарнасьон. Удачи, спасибо. Виталий из Б. Здорово, дядя Слава, хочу стать партизаном АПМ. У нас несколько вопросов технических. Почта, ком пойдет или другую зарегистрировать? Ну, вроде пойдет, да. Что за адрес вашего аккаунта в Телеграме? Не понял, ну в Телеграме мой аккаунт. Это то, что выдают набор цифр. Просто боюсь ошибиться. Удачи нам всем. Я не понял суть вопроса, если честно. Если про Телеграм, то аккаунт мой Ввмальцев. Блин. 0.64, 0.64, да. Павел Горещагин, спасибо, Павел. Оксана Щусь, спасибо за эфир, вам спасибо. Алексей, здравствуйте, Вячеслав Мальцев, смотрю вас ровно год, стараюсь не пропускать эфир. Очень хочу работать на благо России будущего, чтобы наша страна процветала. Обязательно все поменяется. Вячеслав, вы станете президентом России, поднимете страну, и мы начнем осваивать космос. Продолжим осваивать, потому что, ну, хотя, может быть, и начнем, потому что все это прекратили. Космос ⁇ это очень важная часть. Вот вы такую улыбку сделали. Но я понимаю, что вас космос волнует в том числе, но это очень важно. Космос, медицина, информационные технологии, искусственный интеллект ⁇ это очень важные вещи. То, что, в чем мы должны вкладываться и развивать, обязательно. Ну, естественно, образование, потому что без образования ничего это не получится. Поэтому это вот основное Все остальное вообще не имеет значения Уж понимать, что все остальное потом приложится Даже сельское хозяйство приложится ко всему этому Андрей Градов Слава, ты сам знаешь, что волна от твоего бассейна Может превратиться в цунами ну, Знаю только я про какой бассейн Не знаю, говорите, у нас Единственный бассейн, какой есть, это у Софики такой вот. Наду... Да. Не-не-не! Волна от твоего бассейна, но это иносказательно сказано, а, да. Не, я же не слышал. Не-не-не. Я, не, не, не. я а -а -а. говорю бассейн. про бассейн, тот, который у Софийки, да. Ну, вот что бассейн у нас. Что, коты орут? Кто я? Я в эфире. Я не знаю. Так, хорошо. Спасибо, что вы нас смотрите. Я завтра тогда все продолжу. Там что-то у нас с котами какие-то проблемы. До свидания. До завтра.